Приветствую вас, мои родные, с вами Елена Дегурова, Содружество жителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для стрельцов. В будние дни недели стрельцы будут особенно успешными в изучении и даже в передаче духовных практик. Также у вас может усилиться потребность в тихой и спокойной жизни с плавно текущим жизненным ритмом. Даже если вы работаете в эти дни, постарайтесь находить место и время для пребывания в уединении, чтобы никто не беспокоил вас излишними телефонными звонками, ненужными совершенно нерешаемыми вами а, заботами и хлопотами. Таким образом вы сможете быстрее восстанавливать силы и сохранять душевную гармонию. А с точки зрения деловой активности, это замечательное время для работы без напряженного графика в свободном режиме. Конечно, это больше подходит для фрилансеров и тех, кто выполняет частные заказы в свободное от основной работы время. Это удачная вся неделя до выходных, удачное время для личных покупок. А вот на выходные лучше воздержаться от шопинга. Купленные в эти дни вещи могут оказаться не очень удачной покупкой и даже возможно впоследствии вам придется сдавать этот товар обратно в магазин. Особенно нежелательно покупать подарки детям и любимому человеку в выходные и также а, тратиться на развлечения. Что касаемо любовного фронта у стрельцов на этой неделе то в личную жизнь стрельца на неделе несет оживление. В выходные нетерпеливые стрельцы получат карт-бланш до действия и перейдут в наступление, а нерешительные стрельцы начнут откровение выражать свои тайные чувства. И если вы хотите быстрого, эффективного результата, вам следует предпочесть именно поступки, а не пустые слова. Однако стоит исключить а, такие даты, как с 24 по 26 января. Вот в это время велика вероятность Поспешите людей насмешить. Вы рискуете начать игру слишком рано или слишком активно и сделать ложный или сомнительный ход. А что касается карьеры и финансов, то стрельцы на этой неделе преуспеют в решении материальных и финансовых вопросов. Вырастут доходы от основной работы, рекомендуется подходить к выполнению текущих дел с применением каких-то технических новинок, а интеллектуальный подход позволит вам оптимизировать процесс работы, сделав его максимально производительным. Если у вас останется свободное время и вы не устанете от основной работы, то имеет смысл поискать даже дополнительную подработку, обязательно принесет финансовый успех. Ну что, мои родные, я желаю вам эффективной, счастливой недели. И, конечно же, ставьте лайки, если вам полезны наши видео, прогнозы. Делайте репост, чтобы максимально большое количество людей могли воспользоваться нашими рекомендациями. И чтобы вам все вместе было удобно, и чтобы вы всегда могли быть в курсе выхода новых видео, прогнозов, рекомендаций, ответов на ваши вопросы и прямых эфиров, обязательно под видео. Нажимайте кнопку подписаться, включайте колокольчик, потому что только при включенном колокольчике вы получаете оповещение о том, что вышло от нас новое видео. А с вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.